В России наступило время удивительных новинок. То, что невозможно привести официально, теперь приходит методом параллельного импорта. А то, что запрещено импортировать по параллельным схемам, доставляют частники. Вот наглядный тому пример. В этом году российский офис Gelee обещал привести флагманский кроссовер Cineue L — это самый крупный автомобиль, построенный на компактной вольвовской платформе CMA. Перед российским дебютом одноклассника Hyundai Santa Fe успели переименовать. Он будет называться Monjaro. По официальной версии это должно напоминать о самой высокой горе Африки — Килиманджаро. Более того, для нас даже провели сертификацию одной версии — с двухлитровым турбомотором, восьмиступенчатым автоматом i а также полным приводом, реализованным через многодисковую муфту, что подключает заднюю ось. Формальных препятствий для премьеры нет. А пока представительство оттягивает начало поставок, насытить рынок решили частные продавцы. Таких предложений совсем немного, но они есть. Скажем, во Владивостоке джилли Манджаро» отдают за 3 миллиона рублей. Правда, это более скромная версия, чем та, что получила российский сертификат. С менее мощным движком, семиступенчатым ступенчатым преселективом и передним приводом. На экземпляры, идентичные сертифицированным, цены колеблются между 4 и 5 миллионами. И поскольку объявления периодически исчезают, очевидно, что эти машины находят своих владельцев. А еще автосалоны предлагают другой экзотический «Джели» — кроссовер Атлас второго поколения. Его китайское название Бу Юэ Эль». На родине модель дебютировала лишь этим летом, а российские участники уже принимают заказы. Сразу уточним, что новинка принципиально отличается от нынешнего Атласа. Она сильно крупнее, а в ее основе лежит шведская архитектура CMA, о которой говорилось ранее. Ну и дизайн оказался совершенно иным. Кроме того, из интересного отметим сенсорный планшет диагональю около 13 дюймов, заменивший собой традиционную центральную консоль. На него возложено управление климатической установкой, штатной медиасистемой и другими функциями. В плане техники — те же двухлитровый турбомотор, семиступенчатый преселектив и передний привод, которыми располагает ввезенный частным образом Манжаро. И цена — аналогичные 3 миллиона, если выписывать кроссовер на Дальнем Востоке. К слову, о поставках этой модели московский офис Gly пока даже не заикался, а значит фанаты китайского автопрома могут легко заиметь абсолютнейший эксклюзив, правда лишенный полноценной заводской гарантии.